Давайте сразу. Суд в кавычках. Порядке живой очереди. Вы меня приглашаете сохранение всех прав и свобод? Впервые лицо в черной мантии в моей жизни, я, наверное, на 20 процессах участвовал. Впервые удалилось в совещательную комнату, чтобы вынести определение по ходатайству. А... Что-то что-то не то происходит. Раньше ни, ни, ни, ни один, так называемый, судья не удалялся в совещательную комнату. А как вы процесс начали, не удостоверив личность и не разъяснив права? А вы кого потеряли? Живого человека, мужчина, Антон? Да. Угу. Это не я. Я человек-мужчина, Антон. Человек-мужчина, Антон. Первая буква О маленькая. Заседание еще не открыто. Я требую ответить на вопросы. Является ли суд суверенным? Нет ответа. Имеет ли суд право судить живого человека? Уполняйтесь от ответа. Нет ответа. Полный игнор. Вся ответственность на вас перед отцом. Я вас лишил всех презумпций. Будьте добры, удалитесь из зала. Капитан покинул корабль. Суд, короче. Мне <с1> <с2> <с2> <с2> нравится ваша, это, миленькая суд в кавычках. Ну, назначена Миноборожность Мирового Судя. Я, ну, порой, назначена должность Мирового Судя. А вы судья? А вы можете подтвердить свои полномочию? В кавычках суде, роль Елена Петровна. С требованием предоставить 19 документов, подтверждающих вашу личность в должности полномочий. Будьте добры, предоставьте, пожалуйста, чтобы я убедился, что это именно вы под маской вот, черной мантии находится в действительном суде. А как вы достоверить вашу личность? Я не вижу суда. Вы не подтвердили свои полномочия? У Сургутского суда нету ну, в смысле, нет Ну Нет. А они в налогове не зарегистрируются. А, а откуда они деньги получают? Вот в чем вопрос. Да. И на каком основании? Зарплату они получают? Вы считаете, вы обладаете объективностью и беспристрастностью? Вы заметили, как судья уклоняется от предоставления любых документов, так, так называемых судья? Вас это не удивляет никаких идентификационных данных? Зайдите ко мне на страничку Facebook там. Да. Все, все, все, все, все, все. Ищите, ищите, ищите, находящийся в данном помещении в черной мантии и в маске, называющий себя судьей. Я вас не слышу, говорите громче. а вы можете без маски говорить? Нет, Подождите. А я не слышу. А мне разрешили говорить Говорите, пожалуйста. Что-то у вас голос дрожал, нет? Нет, просто в маске тяжело дышать. Вы, пожалуйста, меня не перебивайте. Это к вам. Пусть протокол никто не ведет по факту. А вам не страшно на опасных лифтах есть? Не разбили мои мотивы, что вы заинтересованы, и, возможно, ходите сговоры с ООО, УК, ДСВЖР и жил-надзор? Это мое предположение, вы его ничем не разбили. А, вы хотите проявить инициативу? Запрос сделать судебный. Я только за. Давайте. Нет, вы что, это только начало. Я вам сделал последнее замечание, либо если вы не надеваете, либо не покидаете, я протокол. Я вас услышал, под принуждением. под принуждением. Это не принуждение, принуждением. Вы, принуждением. вы либо надеваете, либо покидаете Под принуждением. Считайте Ваши требования не основаны на законе. Считайте, ну, держи, оплатите, пожалуйста. Можете даже обжаловать мои действия. Если... Я вас обязываю, Да. Ах, как! Да. А? Извините. Да, вы... я вас обязываю. Извините, в мимо рамки можно пройти? Нельзя в мимо рамки пройти. Под принуждением. Я живой человек-мужчина. С именем Антон. Нет, Генеральный распорядитель данной персоны. Это не для вас. Можете игнорировать. В порядке живой в очереди? А зачем ты эту повестку присылаешь? Я ничего не понимаю. Вы меня приглашаете сохранение всех прав и свобод? Благодарствую. Благодарство. А где? Судья. Елена Петровна, где? Я подожду, пока она придет. Вы меня приглашаете сохранение всех прав и свобод? Благодарство. До начала судебного разбирательства я хочу сделать заявление. Порядок соблюдается в судебном заседании. А я до судебного заседания хочу сделать. Нет, я бы хотел сделать заявление. Я живой человек, мужчина с именем Антон. Это истина проявлено 22 июля 2018 года на федеральном канале НТВ и никем до сих пор не опровергнуто. Что означает? Она стала презумпцией истины на веки вечной и через 30 дней после выхода ролика на экраны ТВ. Видео доступно в сети интернет под названием НТВ признала живого человека. Благодарствую, Сургус. Кавычки закрываются. Я живой, живорожденный человек. С собственным именем Антон, из рода Булгак, сын Николая. Гражданином Российской Федерации я себя не считаю и не являюсь им. Никогда никакой документ не подписывал, что я принимаю гражданство РФ. И также я не являюсь физическим лицом, личностью. У меня нет личности. Между мной и Творцом нет посредников. Нахожусь здесь под принуждением. Сохраняю за собой все права и свободы. Хочу для себя прояснить следующие вопросы. Является ли суд суверенным? Второй вопрос. Имеет ли суд право судить живого человека? Третье. Обладает ли суд достаточной достаточно фидуциарной материальной ответственностью, чтобы нести ответственность в международном суде и трибунале? Четвертый вопрос. Понимает ли король Елена Петровна всю глубину ответственности перед Творцом за совершаемые действия над живым человеком-мужчиной? За разрешение на оплату каких-либо услуг и действий живой человек мужчины, никогда не давал и не дает. Так как ответов на вопросы не последовало, что это подтверждает отсутствие полномочий и правового статуса суда? По праву высшего статуса и права в данном помещении закрывая все действия, лишая суд всех презумпций и требую покинуть помещение. Без ущерба, без акцепта, без оборота на собственность, под принуждением человек, мужчина Антон, под вашу ответственность. Данное волеизъявление зарегистрировано в канцелярии. Вы его хотите приобщить к материалам дела? Естественно. Пожалуйста. Это волеизъявление адресованное именно к вам что через канцелярию приобщено а. вы собираетесь подтверждать свои полномочия и покидать у это? У вас я всё? вас лишил всех презумпций будьте добры Нет, удалитесь из зала я удаляться не собирается не а на вопросы ответите 7, Елена Петровна, 9, все в свою очередь, не переживайте, поэтому при рассмотрении дела не стратегии... Ну так в свою очередь, я зачитал воздействие заявление. Я, а я, появляется... я требую, заседание еще не открыто, я требую ответить на вопросы. Является ли суд суверенным? Я вам объясняю, порядок рассмотрения дела не стратегии... Нет ответа. Имеет ли суд право судить живого человека? Я вам еще раз положение, Нет ответа. Не Третье. Обладает ли суд фиду... достаточной федуциарной материальной ответственностью, чтобы нести ответственность в международном суде и трибунале? Я еще раз повторяю, положение... Что... Уклоняйтесь от ответа. Нет ответа. И не четвертое. Понимает ли король Ильина Петровна всю глубину ответственности перед творцом за совершаемые действия на живым человеком-мужчиной? А Полный игнор. Вся ответственность на вас перед Плотцом. Какое дело поддерживается? Также проверяется полномочия. Лена Петровна, будьте добры. Не закрывайте, пожалуйста, рот рукой хотя бы. Я вас плохо слышу. Будьте добры, пожалуйста, говорите погромче. Проверяется полномочия. Закончится юридического лица. Все равно тихо. Ну как могу так я снять? А вы можете без маски говорить? Нет, к сожалению. Так, ну что, Нет, не есть. Так, ну что. Поступил материал в отношении булгарков А.Н.Н. и 1219, кто в с административном праве нарушения? Дело рассматривается в мировом Союзе, в южном в сургутского именно и Откуда судоимеется, судо доверяете? Я хочу сделать возражение. Хорошо. Вы меня спросили, я делаю возражение. Так. В первую очередь я хочу заявить ходатайство о ведении аудиопротокола. Хорошо. Так. В процессе судебного разбирательства обеспечить ведение аудиопротокола судебного заседания. Аудиозапись я вас перебью. Аудиозапись или аудиопротокол? Аудиозапись. Пожалуйста. Это ваши Я требую от, э, от вас вести. У нас кодексом административного правонарушения ведение протокола не предусмотрено. Поэтому, если вы хотите, вы можете записывать, что происходит. То есть вы отказ. Давайте я дочитаю. Вы, пожалуйста, меня не перебивайте. Приобщить данный аудиопротокол к делу. Так, в процессе судебного разбирательства обеспечить ведение аудиопротокола в судебном заседании. Это к вам. Приобщить данный аудиопротокол к делу в качестве вещественных доказательств. Рассмотреть адаптательство требований немедленно. В случае отказа в удовлетворении данного ходатайства требования немедленно вынести письменное мотивированное определение с, с отражением разъяснения, часть 2, статьи 24.4, э, статья 29.12. Приобщить данный документ к материалам дела в качестве письменных доказательств. Без ущерба без акцента, без оборота на собственность, 21 октября 2020 года, под принуждением человек-мужчина Антон, под вашу ответственность. Насколько я вас понимаю, в другой списке у нас в процесс, процессе век как протокол судебного заседания, так и соответственно аудиопротоколирование. Да, вы... я не вижу секретаря секретаря. А, сек... Потому что у нас не предусмотрено в Кодексе административном пронарушении. Как ты не предусмотрено? У нас судебно, у нас рассмотрение дела, у нас в кодексе административного продемонации. То есть протокол никто не ведет по факту. Да, у нас в Кодексе об административном правонарушении протокол как такового не ведется. Письменного протокола не будет? Я аудио не будет но если вы сейчас заявляете ходатайство, да, вы, я вы, требую. Вы удаляете в комнату для разрешения вашего ходатайства. А вы судья? Да. А вы можете подтвердить свою полномочия? Полномочия, пожалуйста, на основании я назначена на должность мирового судебного участка. Будьте и, добры, и... я перед началом судебного заседания, по-моему, позавчера угу. направил в заявления, в кавычках в суде, мирового участка номер 10, на роль Елены Петровны. Да с требованием предоставить 19 документов, подтверждающих вашу личность, должность и полномочия, заверенные надлежащим образом. Может, Будьте добры, предоставьте, да, пожалуйста, чтобы я убедился, что это именно вы да, под маской под черной мантии находится в судья. суде. Я вас услышала. вашего ходатайства отказано, поскольку в ходатайстве в вашем волеизъявлении по именованию как воле отсутствует просьба, в которой необходимо принять мировой судьей процессуального решения в соответствии со статьей 29.9 Кодекса административного правонарушения. А именно по результатам рассмотрения дела административного правонарушения может быть вынесено постановление о назначении административного наказания, о прекращении производства по делу административного правонарушения. Также выносятся определение передачи дела судьбы и орган благодарю, полномочиями назначить административные наказания, не раздели размерами Имея мировое действие, соответственно, законодательство. Что касается моих полномочий, то, соответственно, что указано, озвучивая вам о том, что назначена на должность мирового судьи. Я, ну, пароль Петровна, назначена на должность мирового судьбы на участке на 10 сургутского судьбного района, который так нужно назначить в На основании постановления Думы Конференциейского коммунистического округа 30 мая. 2017 -го года номер 160 данная информация является общедоступной и размещена в том числе как на официальном сайте мировых судей фантазийского автономного округа либо в разделе новости ну и соответственно на сайте Думы автономного округа поэтому пожалуйста можете ознакомиться с информацией. Заверим надлежащим образом, предъявите пожалуйста. Да, ну, я вам уже разрешила заявление. А как удостоверить вашу личность? Поэтому суд ударяется совещать у нее комнату для разрешения заявленного вами ходатайства о ведении поедем. Я не вижу суда. Протокол, Вы не подтвердили Протокол, свои полномочия. Протокол, Прошу заметить, что судья покинула зал заседания, капитан покинул корабль на основании прецедента и с полным основанием, выражая волеизъявление о перехвате и воле заявляю о прекращении судебного дела, разбирательства на основании прецедента. Я как суверен в этой комнате со всей ответственностью заявляю дело закрыто, отклонено с основаниями и предрассудками. Что, пошли? А ты сделал это, там, именно запросил документы у администрации по поводу ее полномочий, приказа... нее запросил? Учреждения. Нет, именно по тому, что ее назначили в сухи, и так далее, но до этого подавал на, через канцелярию. Да. А на эти не было. А ты прописываешь именно, то тебе надо прописывать именно требую именно ответ мотивированный. Прописывал, прописывал. М? Регистрированы они, у нас же нету неравных судей. Нету, и сургутского суда нету да. Только Ахмау у ГРН есть. Да. А иногда тоже нет. Например, если они боятся это показать, свою. показать свою вот полномочие, то они боятся, скажите, тогда... Почему ты говоришь, что у ГРН нет? У сургутского суда нет, у ГРМ. В смысле нет? Нет, они в налогове не зарегистрированы. Есть. А куда деньги уходят? А откуда они деньги получают? Вот в чем вопрос. Да. И на каком основании? Зарплату-то они получают? Если по банковской системе судятся, то банковские. Ну, ну, банковской системе работают да, ну, ты, ну, ты считаешь, выставляешь, именно, вот, у них обновление было счетов. Они же все равно же именно считают, уходят, и вот, видите, можно, можно, написать просто, и, там видно... Так народ там... пишет, ничего не могут ответить. И -за этого они сейчас... А налогово именно вот этот счет если у грен, там, который есть. Из-за этого они судебно пристав подставляют, и те куда же из-за этого виновно да, будет идти, смотрите наши, потому <свят> <свят> <свят> <свят> ребята вот такие. <свят> так же, как и НИПДД наши, они две Как вас величать, ну, Потому что все равно, наверное, на встречу народу вам придется все равно. Уже в Казани... Суханов очень приятно, mm -hmm. потому что в Казани уже с полицией-милицией, уже на работу вберут. Я И... извиняюсь, вам не жар просто можно... Нет, да. нет, здесь... А я лучше пересяду, наверное. Давай, нет, у меня нет. Да? Ну, можно. Не Если можно, не то... Вот нет, лучше. нет, я ушел пересяду. Давайте я здесь подберу, а. сядьте сюда. Слушай, а. подушновато Впервые лицо в черной мантии вот в моей жизни, я, наверное, на 20 процессах участвовал, впервые удалилась в совещательную комнату, чтобы вынести ходатайство. Это определение по ходатайству. А от Белянины судья же убежал? Нет, да. ну что, а, Я говорю, при мне, у а, меня да, в жизни. Да, да. Суханов Евгений? Да. Евгений, вы заметили, как судья уклоняется от предоставления любых документов? Я не могу поменять, так, так называемый судья. А может, Вас это я... не удивляет? Никаких идентификационных данных. Зайдите ко мне на страничку Facebook там. Mm -hmm. Да. Ищите, ищите, ищите. Флаг слева. Левосудья все-таки здесь. Российская Федерация. он слева, Вижу, стоит. Он стоит полном, на полномочий. А как еще, если я? Налево. Ну хоть знамя. Средние флаг приведи. Средние Это не знамя, это флаг. А знамя это флаг. А, а что? Флаг без флаг, что? Флаг, флаг, да. Нет, флагшток это на чем держится, именно. Я не знаю, как вот это вещь, если знамя называется, которая идет как звезда на елочку. Такая пика. Без пика пики не пика не это флаг. Может после принятия Конституции они убрали эти пики? Типа все легализовались? Читал, не помню, где слева, типа, военное плавление справа, маянная плавление. Насчет меня все в интернете, а насчет вас давайте паспорт. А вы нет, вы обязаны. Вы обязаны. Мультипаспорт. Какие-то, блин постановления в интернете. Она в интернете. Вы вообще, вас не удивляет тот факт, что... — Я не могу здесь особо не делать. — Да, он не угу. Ему лишь бы тянуть лямку и домой и тесто. — Он сферили. еще в свое здоровье сейчас гробит в течение дня. Вот что. Это же там только на входе бультерьер весь такой, крыломахастый, в перьях весь. А ему что, от, отстоял и просто... домой? — Ребят, так мне жалко, честно говоря, хотя жалеть нельзя, потому что каждый человек должен осознать, а что жалеть, они добровольно пошли, они могут запросто в улице пойти выбрать другую работу, но они же этого не делают, это Спасибо. их воля. Спасибо. Что, готовы до конца рабочего дня сидеть? Нет, я до 11 сижу, у меня было А И что здесь будет? сидеть до конца рабочего дня, уже все понятно? Сейчас выйдет, скажешь. Не факт, что выйдет, может вообще не выйти. Ну, выйдет, вы, вы, собираемся, да пошли, что еще? Нет, выйдет именно тогда, все равно выйти не обязан но не обязан скажет по интернету по интернету посмотрите я там что на решение будет да мировых судей вместе с приказом о моем назначении ты знаешь если убили человека то нет разницы один человек об этом заявил или 20 человек об этом заявил все и равно человеку убили. убил. Если, если, допустим, группа человек убила одного человека, это совсем другое наказание. А если один человек убил, это другое. Не согласен с тобой. Ну смотри, допустим, Пол города ездила на 8 лет на опасных листах. Они листа. не знали этого. Угроза жизни и здоровья. Кто-то пострадал? Как-то не знали. Многие жаловались. пострадал? Но... Пострадал, пострадали. А вот неизвестно. Они пострадали. Даже... А, а это, это же... опасности да тоже уголовное. Тоже... Да слушайте, не перебивайте. Чего вы за привычка перебивать? Да. Давайте тогда руку поднимать, и тут будет говорить. А ну вот я поднялся его А если одновременно навязывает свои боли. вообще не ты говорю, полгода, восемь лет весь город ездил на опасных лифтах. Она взяла устное. Предупреждение вынесла управляющую компанию. Это что такое? На момент вынесения постановления, 14 июня 2019 года, меня никто не уведомил. Возможно, они отправляли на почту в письменном виде. Но так как я находился не в городе, я не мог получить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 Инспекция заботится о, о здоровье и жизни на, наших жителей. Это вопрос, э, даже не к нам, а сколько к мировому Потому что вы э, не согласны с решением мирового судьи? Не только я. Логика не согласна. 8 лет э, ездили на опасных лифтах я делал устным предупреждением. Это что за суд такой? А здесь кошмар. Какое неуважение. И она разве заслуживает уважения? Нет, конечно. Через некоторое время она уволится. Уволим мы еще ей. И... Что, дверь открылась или закрылась? Так, ну что, о Москве... Громче, говорите, пожалуйста. Я не Я вообще ничего не слышу. В соответствии со статьей 25.1 Кодекса административного правонарушения, это все, в отношении которого ведется производство по делу административного административном правонарушении, вправе заведать ходатайство, а также пользоваться иными персуальными правами в соответствии с данным кодексом, изучив поступившее ходатайство, ознакомившись с материалами дела административного правонарушения, мировой судьей не находит основания для удовлетворения поступившего ходатайства ввиду следующего судья определил удовлетворение ходатайства обеспечения ведения протоколов судебных заседаний и аудиопротоколов судебных заседаний при рассмотрении дела административного правонарушения в отношении Булгакова Антона Николаевича. Посадь. Все. Так, письменное определение вынесли, да? У меня следующее ходатайство... Волеизъявление. Так. Преступление данного сотрудника, например, получение или выдача взятки. Закройте, пожалуйста, кто. Намучились. Запретить фото и видеофиксацию судья имеет право только в двух случаях: при наличии оснований для проведения закрытого судебного заседания. Мы находимся, возможно, невозможно, а точно в открытом, но неизвестно, судебном ли. Возможно, судебном заседании. Ситуации, когда проведение указанных мероприятий может привести к нарушению фундаментальных прав, свобод Так, без, без ущерба, без акцепта, без оборота на собственность двадцать первый десятый две года под принуждением человек мужчина Антон, под вашу ответственность. <с cohesive> Тут не это... ну, давайте, пожалуйста. Так, ну что, начнем. Да? Подождите, это не все. Ну, подождите, я же вас ждал. Мы вас ждали. Ну, а я в это готовлюсь к видеосъемке. Это не быстрый процесс. Поэтому я, насколько вас, если я не права, вы меня поправьте. Вы сейчас ходатайствуете о том, чтобы признать протокол административного на нарушения в связи с допущенными данными точностями, как недопустимое доказательство? Нет, это ходатайство будет позже заявлено. Прочитайте внимательно. Он конце четко излагаю, что я требую. То есть нет, вы меня поправили. Нет, да? не так. Это будет заявлено позже. Я сейчас требую дать мотивированное объяснение относительно предоставления документов, подтверждающих личность должности и полномочия лица короля Елена Петровна, называющей себя судью, дать мотивированное объяснение на каком основании может возникнуть доверие и на каком основании следует доверять лицу короля Елены Петровна находящийся в данном помещении в черной мантии и в маске, называющий себя судьей. И третье – дать мотивированное объяснение, на каком основании материала дела, численными нарушениями не были возвращены на доработку. А мы можем допросить и вызвать в качестве свидетеля Байко? Но она уже не осуществляет, по-моему, в качестве Ну что, она осуществляла? Она здесь, в здании. Давайте вызовем в качестве свидетеля. Но она не здесь. Ну что? Давайте вызовем в качестве свидетеля. Не стоит? Вы сразу заранее отклоняете ходатайство? Нет, почему? Я сейчас отклоняюсь, что это не и это решение вашего ходатайства. Угу. В письменном видео, пожалуйста. пожалуйста. Лена Петровна, можно спросить? Лена Петровна, а можно вот это? Я успею в туалет сходить? Что-то что не то происходит. Я... Раньше ни, ни, ни, ни один так называемый я не удавлялся а в совещать никому. А вы кого потеряли? Вас, Живого человека-мужчина, Антон? Да. А -а -а. Ну что, облашается определение... Подождите. Доматору, стойного... А я не слышу, а мне разрешили бы... Ну я погромче тогда, Говорите, пожалуйста. М -м? Нет. Так, 21 октября 2020 года, мировой судья судебском участка номер 10, Сургутского судебного района, в городе с новозначением Сургута, Хантоматсиско-Автономного округа Игры-Король, расположенного по адресу Мауге-Гравгород, в Сургутске, Тагарин-Игель, и... 2020. Рассмотрение материалов дела о разногласиях между российской федерацией и российским правительством в отношении в котором содержатся требования отдачи материала и воздействия относительно документов, подтверждающих личность, должность и полномочия родца король Елены Петровны, называющий себя судьей, объяснение, на каком основании может возникнуть недоверие на каком основании церебрит и дирекцию суд. король Елена Петровны, называющей себя судьей, на каком основании материалы делов с многочисленными нарушениями и не было возвращены на доработку. Изучив поступившее в и изготовления мировой, судья приходит в следующем. В соответствии со статьей 25.1 Кодекса административного правонарушения, то есть в отношении которого ведется производство по делу административного правонарушения, праве заедать в подательство, а также пользоваться именем функционального правонарушения в соответствии с данным кодекса. В статье 28 закона предоставлено, что мировой судья на пределах своей компетенции посматривали гражданские административные уголовные дела, в качестве суда первой инстанции полномочия и порядок идеалов административных полнорушений, полномочия и порядок деятельности мирового суда устанавливаются в порядок с законами и законами субъекта Российской Федерации. В соответствии со статьей первого Федерального Российской Федерации соответствующим субъектом Российской Федерации. Статья 6 закона предусмотрена, что мировые судьбы изначально не и избираются на должность законодательных представителями органы государственного органа субъекта Российской Федерации, либо избираются на мужчину Российской Федерации. Было признано достаточно подготовлено для его разбирательства в судебном заседании, в за связи с чем было назначено рассмотрение на 2020 года. Все участие первой статьи 1 статьи 224 кодекса в инструктивных нарушениях при подготовке к рассмотрению дела в административных понарушениях, Суд правильно возвратить протокола в административных по улучшению других материалов дела должностного составляющего протокол в случае составления протокола правомочными лицами, неправильного составления протокола, оформления других материалов дела, либо неполноты представленных материалов, которые не может быть восполнено при рассмотрении дела. По этой причине, с учетом Вараминского основания для возврата мировым соглашения судебного чарта номер 10 Солдовского судебного района будет обязан возначение судебного. Данного дела в административном правонарушении, административного оборудования, не имеется. Обстоятельства, изложенные в руках, в обосновании волей подлежат изучению при рассмотрении дела административного правонарушения. В связи с чем оценка этим доказательством будет на нас при вынесение окончательного решения. на основании слушания для в Я подписи подменив. На хорошо считает? Что? — Не показалось это. Что-то у вас голос дрожал, нет? Нет, просто в маске тяжело дышать. Это тот самый документ, который я в самом начале заявил. вы а -а -а. приобщить его к материалам. Вы а -а -а. да не волнуйтесь, я вообще не собираюсь никому а -а -а. ничего а -а -а. делать. Тяжело, очень, лучше, Ну, ясно. Да, а подходить да. мне Елена Петровна разрешила, чтобы а -а -а. лучше слышать. Ранее. Меня обращать. Вообще? Ну, как бы. Я, как, а как на Киржанова не обращать да. внимания? У нет, давайте. вы что, это только давайте, начало. Нет, давайте, может, разом все ходатайства свои заявите, я разом удалю, чтобы вы не хотели. Не, не, не. Не хотите? А мы вы... можем перерыв устроить? Нет, вы не футбол смотрите. Ну, в смысле, как мы ну, смотреть, уже хотел бы перейти к стадии рассмотреть. Так у меня еще 12-й тест. А вы как хотели? Вы же любите... Нет, абсолютно. А, это. Помните дело про, это, про лифты?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 Воль изъявления. Отвод номер один. Лицу без доверия. Так, это пропускаем. Так. До начала судебного процесса через канцелярию Сургутского мирового суда 19.10.2020 было подано воле изъявления о 19 документов, заверенных надлежащим образом и подтверждающих личность, должности полномочия лица от короля Елена Петровна, называющей себя судьей. Данный документ, заверен надлежащим, надлежащим образом,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 Может, вы не, не являетесь коровью Елены Петровны? Ну, так. А с чего вы взяли, что я Антон Николаевич Булгаков? Ничего, ничего, не Ну, так в том-то и дело, а как бы процесс начали, не установив личность? Мы ну, еще не начали. А, а, да, у нас досудебный, что ли? Мы все на стадии, все на стадии не его провести. Поэтому вы А, то есть вы еще не стартовали процесс? Я еще даже не знаю обстоятельства дела, я не изложила обстоятельства.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 Я же вам предлагала порядок А чьих ходатайства вы разрешаете? Я раз... вам сначала порядок. И я вам говорила, каков порядок рассмотрения и дело об обеспечивании. Вы со мной не согласились, вы предлагаете свой порядок. Ясно. Вы хоть осознаете, Поэтому... что вы творите? Поэтому я разрешаю, разрешаю заявленный вами к Ну Я, я вам об этом написал в предыдущем выразуме. Читаю дальше.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 Состоялось судебное заседание по административному делу номер 5 -1, 1101 2609 2019 по части 2 статьи 14.1.3 КПР в отношении ООО УК ДСВЖР. Понимаете? Резонансное дело. Весь город на опасных лифтах 8 лет ездил, а выустное предупреждение вынесло в связи с малозначительностью нарушений. А если кто, вы или кто-то из ваших близких пострадал на таком листе, все равно бы было мало малозначительно. Молчание – честный ответ. Рассмотрение данного дела было инцинировано мной через многочисленные жалобы в Жилнадзор, с требованием привлечь управляющую компанию к ответственности за многочисленные и грубейшие нарушения лицензионных требований, самая серьезные из которых – это то, что полгода, полгорода уже более 8 лет пользовались лифтами срок эксплуатации, который, которых истек, по сути, и по сути, эти лифты были опасны для здоровья и жизни всего населения города Сургут и для его гостей, и для вас в том числе. Жилнадзор по непонятным причинам решил передать протокол в Мировой суд, исполняющий обязанности мирового судьи, король ЕП, который вынесла постановление и освободила отвечка от административной ответственности и ограничивая слишком.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 Номер 05 11 10 26-10-2020 по статье 20.19 КПРФ. Так как автором данного видео являюсь я. Предполагаю, что король Ипы приняла материалы дела с многочисленными нарушениями, полностью игнорируя действующее законодательство с целью отомстить мне за вышеупомянутое видео путем вынесения очередного неправосудного решения, возможного по указанию Тоже относится, То же самое относится в отношении. Бойко. Про нее тоже было видео, как она закрывалась от людей в своем кабинете, когда люди пришли знакомиться с материалами дел. Это вы считаете все справедливо, да? Всеобщее благо, да? Ясно, ясно. Читаем дальше. Так. На основании высшего изложенного ярководства здесь учены ВРФ. Первое. Выражая свое полное недоверие король ЕП, выражая сомнения объективности и беспристрастности король ЕП, Считаю, что король ЕП лично, прямо или косвенно заинтересован в разрешении дела. И на основании части 2 пункта 1 статьи 29.2 КВП РФ заявляют отвод лицо короля Елены Петровны, называющейся судьей. Второе. Требую немедленно вынести, вынести письменное материонное определение по данному отводу с отражением разъяснения. Третье. Требую приобщить данный документ к материалам дела номер 05-11-10.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 То есть вы удовлетворили отвод? Я его приобщаю к материалам. Так приобщаете или удовлетворяете? Я удовлетворяю заявку. Вы просите приобщить к материалам Я удовлетворяю заявку наше хозяйство. А, я и думал, полностью я все ходатайство. И удаляю все тщательную для разрешения. Простите, пожалуйста, слушайте. Елена Он только что выходил в воду, принес пить у нее пожалуйста. А, Лина Петровна, а? вы долго будете отсутствовать? Ну, минут 10, как обычно, да? Можно на перерыв сходить в туалет? Вы можете? Если только мы не будем, то что? Вам нет. Вам нужно письменное ходатайство а, по объявлению перерыва на 30 минут? Нет нет нет нет, нет, нет, нет, нет. Сколько у нас времени есть? Ну, смотрите, это ваше 10, 10 минут, я думаю, что достаточно? Сейчас сколько времени? 15-19. Давайте в 15 минут соберемся. 12-15. Договорились. Вот, да, <связь> <связь> Зал проходите. После Елены Петровны. А, что Елена Петровна? Я ей запретил. Я опровергнул все презумпции. Она не опровергла. Судья с темночас, тому же в месяц у путь хорщик возникнуть и бесстрастности король считает, что король лично при этом или косвенно заинтересован в разрешении дела и на основании пункта первой части второй статьи двадцать девять. Точка 29.2 Кодекса об административном правонарушении заявляет отвод лицу король Елена Петровна, называющий себя судьбой. Первой судья определил отказать руководству, удовлетворить на 8 лет назад, подводить на 1 Виза или и на судья подпись «Однелие интервью часа». Присаживайтесь. Так, ну что, слушаем Может, все-таки, к дела? Может, все-таки, обстоятельствам как... дела? Я вас не слышу, говорите громче. Но как обстоятельствам дела, может быть, уже перейдем? Конечно, обязательно перейдем сейчас. Значит, отвод вы сами себе не удовлетворили, да? А вам не страшно на опасных лифтах ездить? Какое-то отношение. Да так, вопрос слух. Там одна строчка добавлена про отвод номер один. За отвод номер один, мне кажется, дать мотивированное объяснение относительно отказа в удовлетворении отвода. Я вам сейчас определение только что огласила, поэтому я же в определении У Меня не устраивают вы... эти объяснения, Если вы не привели ни одну норму. Боли, и вы я... не пояснили, что э, не, не разбили мои мотивы, что вы заинтересованы и, возможно, ходите с Говри, СОО, с, с с УК, ДСЖР и жилнадзор. надзор. Поэтому... Это мое предположение. Вы его ничем не разбили, ничем не аргументировали. Поэтому. А то, что вы не согласны с моим решением об отказе в удовлетворении ну, это ваше право, вы можете как согласиться, так и не согласиться. Ну поэтому... я, я вот и я подаю возражение, возражение, я возражаю и требую дать пояснение. Поэтому я не зря я была в отделении вам и объяснила, что в случае несогласия с итоговым решением вы в праве, при обжаловании итогового решения, вы можете обжаловать и промежуточные решения, в том числе и об отказе благодотворения заявленной компании в, в том числе и об автобусе. Поэтому считаю, что все-таки я свою позицию высказала. А то, что вы просите, что не в том объеме, не так, как вам хотелось бы, я оценку своим решениям безмотивированно. Есть, есть у нас в инстанция, поэтому только там. Я от вас, как вы же называете себя судью, судья это должностное лицо, полномочное осуществлять право судия По аналогии с УПК. Так вот я от вас, как от должностного лица, коим вы назвали, требую мотивированно объяснить свои действия. Относительно отказа я вам еще ну хорошо, я вас услышал. Я разрешила вопрос. Возражение вот это текучие данные ходатайства в волезъявлении, возражение номер два на действие судей в кавычках. Вы его удовлетворяете или отклоняете? Про такой. Вот такой, вот это вот... Вот по том, просите, что последнее подал вам. В котором вы просите объяснить вам относительно мотивированное объяснение, относительно отказа удовлетворения. От да, да, да, да. Вы его удовлетворяете, вот это возражение, Вордан? Я вам удовлетворяю, я изъясняю причину, почему. Возражение подано в письменном виде, будьте добры, вынесите письменное определение. Есть, вы у нас, так, нет, это в том случае, если отказывается, если в письменном виде, я удовлетворяю ваше потребность Ну и чем вы мотивируете? Вы приобщаете материалом дела и мотивируют тем, что ранее определение было вынесено по вашему полеизявлению возражения один на действие судьи. Соответственно, в этом определении... Ну а мотив назовите, по какому э, вот вы вот, вроде как озвучили, а я не, не расслышал. Какие мотивы вы привели в качестве отказа, удовлетворения отвода? Вы считаете, что вы вообще не лично, ни косвенно, не да заинтересованы? Я вас вижу в первый раз так же, как и вы меня в первый раз. А, ну и что, что вы видите? Мы, мы с вами в нескольких делах уже пересекаемся, в трех как минимум. Нет, я считаю, что это условно голословно. Абсолютно. Голословно? Ну, то, что вы говорите, что я якобы заинтересован в том, что вы а, когда... а вы мое видео видели? Нет. Не совершенно. видели и не слышали даже обо мне да, ни разу? Поэтому я вас вижу. А вы считаете, вы обладаете объективностью и бесперсерастностью? А почему нет? Нет? Почему, нет? А почему ну, нет? Ну, потому что вы ничего не заметили в протоколе даже, что он составлен на да. другую персону. Я, я вам еще раз говорю, это в определении ранее, а, Я да. помню, помню, Байко, да. да. О том, что, да, это все будет разрешаться будет при в при замечательной... Ну, это она не заметила, но вы-то тоже не заметили. При окончании вынесения, при принесении окончательного решения. Поэтому все нюансы, все это, все, конечно же, на это обращено внимание. Ясно, давайте ближе к оценка, да, этим Я не определением, а действием вашим. Выразившись в двух Пытайтесь переиначить все. Так, следующее. Воля ходатайство, тире требования, скобка. Так, так, так. Под вашу ответственность. Будьте Так, и еще, правда, может быть еще по поводу признания, невыпустимые показательства, говорите, будет взлетать ходатайство? Да, это отдельный ходатайство. Давайте сразу. По-моему, срока материала дела прошла, поэтому попросите пригласить судебное заседание, я так поняла, сотрудника возбудившего дело административного проношения, не свидетелей, да? Всех полицейских, которые участвовали. Один протокол делали. составил, другой да. протокол, а, протокол административного проношения, второй взял объяснение у охранника, третий, а, что-то там, а, протокол доставления составил. А, еще два охран... Это охранника участвовали, ну, еще один охранник все, кто были... всех, да, кто, кто, были... кто так или иначе расписался занят... в материалах дела занятых, кто при протокола там все перечислено надо прочитать вы мне скажите сразу вы собираетесь удовлетворить или отказать? Что будет. а? будете вызывать свидетелей? нет? а, вы примите там да, ну, Поэтому я прошу, давайте может быть еще какой-нибудь когда что материал. дела? Ни полноты, ни точности. Нет. Свидетели очень важны, я не хочу нарушать порядок. Я понимаю, что свидетели важны, у вас очень хорошо. чтобы я разрешила Дайте минутку Uh -huh. сказать, Это не я. Я человек-мужчина, Антон. Uh -huh. Человек-мужчина, Антон. Uh -huh. Первая буква ⁇ О ⁇ маленькая. Переходим к следующему. Считается целесообразным, на обсуждение нужно все же поставить вопрос о направлении органов, составивший протокол Николаевича. Соответствующий вопрос, были ли попутки следователей, имели ли место быть, все-таки, знали, позволяющие не следовать населенных как, как, как, как, как зато, то есть предупреждающие предъявить Помнили, да? А, вы хотите проявить инициативу и требовать да, судебную, да, да. судебную экспертизу, типа, да? Нет. За, нет запрос нет, нет. сделать судебный. Запрос судебный. Запрос Я только за. Давайте. А что, из ваших доводов, ну, не знаю, Я позже предоставлю фотографию, доказывающую, что этих знаков нету на КПП-4 замечательно, Ну, сказать, понятно, -то да. То я это, сфоткал, а то, то, то будет официальный запрос отсюда. Поскольку, опять из проколы, имеют не в нет, ворота, при будет свободно, нет. Ну вот, исходя из этого, там, там, понимаете, ворота, они ну, я, закрыты я, вот так, а они вот их вообще не видно. Сейчас вы по фото увидите, я поэтому предоставлю. Для того, поэтому для того, чтобы принять законное обоснованное решения, мне вот необходимо правильно акцентировать внимание, на то, что потом мне и основание все-таки для возврата были. Ну, тем не менее, с учетом того, что и исполняющие обязанности проводились и придет производство дела. Mm -hmm. ну, ну, сейчас... Ясно. Могу приходить к следующему ходатайству? Mm -hmm. Так. Более заявления об исключении объяснения. Так, так, так, так. составлен... Антон, Вы а? хотите сейчас еще да. а Об исключении, документа, который не имеет юридической Нет. силы. И... Так, помимо. Так, исключить... Акт. Нет, исключить тогда давайте в раз Приобщить раз. фото доказательства. Давайте, давайте приобщим. Давай. Вот, давайте с них начнем. Что это самое главное. Да. Так, заявления о приобщении дока вещественных доказательств, в виде э фотографии. А, ну, я и так очень коротко составил. Я бы мог расписать. Вот где. одна, а полторы страницы. Просите приобщить материалы дела фото, а? Нет, я зачитаю полностью. Извините, имею право. Так, в протоколе штат 604 номер 017-68-39, дробь 7. Ну, если я из ОМВД требую какую-то справку, мне какая разница. В Свердловской области вы истребуете или в Руботской. Нет, я хочу, чтобы суд истребовал. Нет, поэтому вы об этом. Да. Суд в кавычках. нравится ваша эта Вижу, поэтому... Без ущерба, без акцента, без бороды на собственность. А? С того, что... удовлетворяйте, да? удовлетворяйте, да? Так, под принуждением человек, мужчина, Антон, подошва, ответственность, будет ее